Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие видеозрители. Продолжаем наш видеожурнал. К нам приехал очередной автомобильный ремонт. Автомобилем является Toyota Alteza. Смотрим повреждение. Так, из повреждений. Из повреждений у нас повреждено переднее крыло, передний бампер, верхняя часть телевизора и верхний подразник. Так, что касается верхних накидных деталей, вот капот, подломанный край капота. Ну тут на этом это видно, не мерцает лампа. Это вот у нас повреждение подрамника. При разборе в дальнейшем мы покажем остальные повреждения. Так что касается крыла и бампера, мы его их выбросим. Нет, нет, не будем останавливать. Так, дальнее утверждение. Здесь кого поймать? И сломан бампер, сломан фо фонарь. Замена фонаря, новый фонарь уже приобрели. Так, а, бампер здесь приобретен, здесь закачался клют. Так, что касается деталей, приобретено новый коллот. Новый коллот, будем распаковывать еще. И посмотрим. Как, компания, которая поставляет эти запчасти. Вот здесь соответствует материальной покупки. все, вон, все в порядке не будем распаковывать Это, в принципе все понятно пришел фонарь и банкер заканчивается да? приобретен контрактный фонарь так, ну и банкер банкер мы покажем позже так и ну всем пока Всем удачи, заканчивается трафик, дальнейшие видео обзоры мы покажем позже, остальную работу все покажем позже. Все, пока, всем удачи.